А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову, Эх!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 этому ролику. Ну что ж, это у нас игрушечка про одного кролика одинокого, который будет вершить судьбу всего Зверополиса или как он здесь называется, я не знаю это дизельпанковое пространство Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, поэтому поставь пожалуйста авансиком лайкосик под данный видосик мне очень нужна важна твоя поддержка Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным играм, таким например как Фист и не только. Ну а мы конечно же начинаем, да, ну и в данном выпуске у нас будет Будет первый взгляд и совершенно новый обзор на возможности и на геймплейчик данной игры. Давайте уже начнем совершенно новую игрушечку, чтобы понять, что здесь к чему и кто за что борется. Посмотрим, что за кролик с эффектной механической рукой. Погнали, друзья! Что у нас происходит? Погоня! Погоня, друзья мои, погоня! Это кто у нас, заяц или кто это? Что это за странный зверь бежит у нас? Я так понимаю, зверь женского пола у нас бежит, куда-то от кого-то убегает, торопится. Ее преследует какой-то дрон. Да-да-да, не все так, так хорошо, как хотелось бы, да, у нас? Ее преследует дрон, который, видимо, хочет ее убить. Но зачем ему это? Зачем ее, ему убивать ее? Зачем убивать этому дрону такую милаху? Так, она все-таки удирает, у нее это получается, отлично. Прыгает в канализационную трубу. И там, и там эти дроны ее нагоняют Вы только посмотрите, какие они шустрые и проворные Да, да, да, значит эта героиня у нас удирает от них Уезжает Но тут препятствие, неужели ее сейчас на куски порежут? Нет, не должно этого произойти И эффектно она у нас пролетает между лопастями этого вентилятора Отлично О, эти дроны у нас пролетают дальше Они тоже, оказывается, какие юркие, офигеть просто Смотри, что творится, а и что? Ах ты ж какая резвая, а ты у нас оказалась-то. Она спряталась очень эффектно вот здесь вот под трубами, и все, проблема решена, я так понимаю, да? И мы тихонечко уходим отдыхать, да, сейчас поспать. Ох ты ж, е-мое, просмотрите, ребятки, развиваются у нас события. Что-то там короткая фраза была, я что-то ни хрена не успел прочитать. И что-то уж точно не твои. Предатель! Кто это на нее напал? Легион никогда не получит искру. О, какой эффектный заяц, ты, смотри, каком боевом костюме. Чем мы сейчас будем делать? Нам некуда бежать. Мы в очень нелегком положении. И что у нас происходит, друзья? Взрыв, свет, ничего не видно. Полное забвение. И тут у нас этот кролик, оказывается, защитился. И только он один уцелел, друзья. Всех остальных разнесло просто на куски этим маским пламенем. Какая искра у нас эффектная, да, была? Я так понимаю, эта зверушка спасала какую-то очень интересную вещичку под названием искра, которую, видимо, вокруг которой, скорее всего, вертится все. Урса, с днем рождения, Рэй! Может, пропустим по стаканчику, да, начинается у нас, собственно говоря, уже игра? Давайте посмотрим. Тут мы, тут мы сразу же встречаем наших друзей, да. Вот так, угощайтесь, две чашечки лапши долголетия, нам предлагает этот парень. Ешьте, пока не остыло. Скоро начнется комендантский час, так что мне пора собираться. Рейтон. Рейтон, кстати, если что, это вот этот вот заяц, который сидит к нам спиной. Может быть, как-нибудь в другой раз сейчас что-то не хочется. Я давно тебя не видел, Рей. Ты знаешь Урса. Он длини напролет сидит в заперти и ковыряется в своих безделушках. Урса, чуть не забыл, у меня для тебя сюрприз. Что там за сюрприз такой? Это новейшая разработка, Уса. Бум или боевое устройство. Многофункциональное. Просто-напросто бум. Какое простое название. Работает как устройство движения и как рация. Я специально его составил, чтобы он выглядел так же, как те, что мы использовали в свое время. Давай покажу, как это работает. Внимание всем зверожанам! Внимание всем зверожанам! Всем срочно собраться в лапшичной. Чуаня для празднования дня рождения Рейтона. Повторяю. Еще разок скажешь? Нет, не хотел. Довольно, ешь свою лапшу. Да, Урса, давай потише. Бесконечные комендантские часы и обыски, которые начались после Большого Взрыва, выбили всех нас из колеи. Когда же они все закончатся? Чего ты так боишься? С этим, этим железным псам из Легиона недолго осталось тявкой. Я недавно задал им жару, взял и взломал их систему трансформаторов. Хм, да этот медведь, оказывается, технарь у нас в этом мире, да, я понял. Рей, присоединяйся к нам, покажем им, где раки зимуют. Что мы им поможем? Что мы им покажем? Что бороться с железными псами? Нужно наше старое снаряжение. О, Рэй, мы с тобой мыслим одинаково! Итак, что за старое снаряжение, интересно бы узнать. Я починил твой кулак. Да-да-да, как раз таки это тот самый кулак этого кролика, да, который был представлен на всех превьюшках данной игры. Барахло! Я, может, и не сумел починить доспех целиком, но восстановил хотя бы кулак медведь ты какой прошаренный, а. Ребят, не шумите, у нас, у нас недавно ути, усилили охрану. Прошло уже шесть лет, пусть даже ты починил этот кулак. Что нам с ним делать? Что сделать с ним? М? Шанс упущен, наше время прошло. Какой грустный заяц. Загрусти, надо бы его взбодрить как-нибудь. Я думаю, что ты поторопился, Урса, дай ему время. Ну, такие вот интересные персонажи у нас в этой игре. Прошло уже 6 лет! Что, он собирается прятаться до конца своей жизни? Походу, да. Интересный тут городишка, интересная такая атмосфера, я, я так понимаю, да, у нас? На следующий день. Что у нас на Что такое? Что произошло? Что тут произошло такое? Что случилось, волосатый? Урса арестован. Железные псы пришли в обшичную и забрали его. Что им понадобилось, этому ну, мой Эта вещь была у Урса, но я ее спрятал. Все эти, все эти ветеранские штучки не для меня. Пусть это лучше будет у тебя. Понимаешь? тебя. Ну давай, это устройство еще работает. Попробуем узнать, как дела у Урса. Тюрьма башни светоча. Заключенный 41 Урса. Докладываю. Что-то я так понимаю, у нашего друга очень серьезные проблемы. Урса забрали в башню Светоча. Ну все, теперь мы ему точно крышка. Еще ни один задерж... зверожанин, попавший в башню Светоча, не выходил оттуда живым. Что же нам делать, черт возьми? Я отправлюсь в башню Светоча и вызвали Урса. Наш смелый заяц, конечно же, с очень хорошими бубенцами, да, и он это сделает. Я в этом более чем уверен, дорогие друзья. Ну что ж, у нас игрушечка Фист, а мы продолжаем. Чуань, ты точно готов рискнуть? Ты же знаешь, что кроме Урса у меня не осталось друзей в Светоче. Если что, Рейтен это тот персонаж, за которого мы и будем играть. Урса оставил это для тебя. Знал, что он тебе пригодится. Ключ. Ключик от чего-то. Задумался наш заяц нахмурил глазки, такой, знаете, серьезный. И тут у нас та самая ручка, по ходу дела. Да, и фотка. Фотка их в молодости. Какие они были зв... бодрые и заряженные. А вот он, продукт. Как говорится, произведение этого медведя который доработал ручку, ручечку, и она сейчас будет воевать за вместе с нашим зайчиком. Это очень круто, друзья. Поехали. Пабамс, появляется наш персонаж, и мы готовы, друзья, сражаться. Нажмите АД, тут на стандартная, значит, вступительная обучающая миссия. Это старый город, башня Светоча находится на северо-западе. Ну что ж, пойдем посмотрим, где она. Найдем нашего друга. Так, подпрыгнем. Так, так, так. Первая проблема. Опачки, первая проблема, друзья. Ну-ка, давайте наваляем валиаемым этому типу. Ну-ка, держи-ка. опа Чего? Не хоть не можешь пробить? Не может он пробить нас? Рука, рука действительно очень мощная. <laughs> В бубен надавали ему, да, по самое не хочу. Так, поехали дальше. Проходим здесь. Интересные локации нас тут, смотрите, приветствуют. Так, опачки, нажмите L, стоя лицом к врагу, чтобы и выбрать кулак, чтобы бросить врага вперед. Ну-ка, давай попробуем. А ну иди сюда. Оба. Отлично. Отлично, удар, давайте я поколбасим Ну-ка, ох ты ж ё-моё Вот это фаталити было Вы только посмотрите, иди сюда Ну что, этого... тебе этого мало? А так Развалился, не выдержал напряжение Да, вот такая у нас игрушечка Так, что здесь такое? Наблюдать, давай посмотрим Это же, что это такое? Один за мех И мех за одного Интересно, у них тут высказывание, однако Да, меховое братство Это значит был значок мехового братства Меховое братство отлично звучит да-да-да, я с тобой не спорю. С тобой спорить себе дороже. Еще наваляешь мне этой рукой своей по зубам, по моим. Так, ну что ж, поехали дальше. Что ждет нас дальше? Удержите спейс, чтобы подпрыгнуть еще выше. Ага, я понял. Там, смотрите, дрон какой-то пролетел в ту сторону. Я уж хотел ему навалять, но не получилось. Он кого-то, видимо, преследует, но не меня. Так, ага, вот, собственно, и применение того самого прыжка длинного. Высокого, точнее. Так, а мы, друзья, идем дальше. Что это такое? В эту дверь нельзя. Нажмите shift, чтобы совершить рывок вперед. Ох ты! Как, наш персонаж умеет очень быстро. А ну иди сюда, иди-ка сюда, на! Успел. Одному мазал. Кстати, у нашего персонажа есть полоска прогресса. Точнее, полоска жизни, И вы не думайте, что будет так легко. На, получай. Есть такое дело. Мне больше всего нравится здесь комбо исполнять. Так, нам, я так понимаю, сейчас наверх надо. Хопачки, здравствуйте. Ой, меня сейчас вдарят, вдарили, вдарили, разок рубанули меня. А ну иди сюда, отлично. Смотри, что делается, а? Не, классно сделана боевочка. Вроде она в одно время простая и захватывающая, интересная. Да, зрелищность присутствует здесь определенная. Так, нам сюда же можно запрыгнуть, а наверх? Наверх тоже можно запрыгнуть, а выше, к сожалению, мы не можем. Ну, пойдем дальше пройдем. Интересные постеры. Так, сейчас куда? Вниз? Да, надо вниз по крышам прыгать. Стилистика, конечно, мне нравится этой игры. Что нас ждет впереди? Я даже не знаю, сейчас будем узнавать потихонечку. Так, так, так, кто там Ой. Почему? Почему мы должны сторожить этот сломанный трансформатор? И почему нам не разрешают подзарядиться? Не знаю, о чем он не разрешает, может, вы лохи. Говоря, какой-то тупой медведь взломал нашу систему. И все трансформаторы в городе накрылись. Разве, разве того медведя не повязали? И если это так говорят, то я скоро совсем разряжусь. Тогда закрой рот и помалкивай, сэкономишь энергию. <свист> На батарейках, что ли, работайте, ребятки? Ну, тогда вам очень сильно не повезло. Сейчас мы вам попробуем навалять сразу же двоим. Аба! Да что ж такое, похоже, наваляли мне. Ну, давай-ка еще разочек. На-ка, получай-ка. А ну-ка, иди сюда. На-ка, получай. Есть такое дело. А ну, не успел. Ну-ка, так, одному, второму есть! Рас расшатали сразу всех налево и направо. Так, трансформаторы урса. Что ты такое задумал? Смотрите, наш персонаж тут зашел и вышел уже прообгреженным, отлично. Нам, видимо, поставили какое-то улучшение. Прыжок от стены, нажимаете space, держась за стену, чтобы выполнить еще один прыжок. Ну-ка, так тут не получается. Пробуем к стеночке подойти. Ага, вот это как работает. Ничего себе, я могу залезть прямо на самый верх. Ага. То есть нам сейчас игра намекает на то, чтобы мы пошли обратно. Я так понимаю, надо пройти сейчас в то место, где у нас была а, крыша. Так, поехали. Ох, свинья! Свинья-копилка, давай-ка ее раздраконим. Отлично. Сколько много, смотрите, из нее всего вывалилось. Я так понимаю, эти монетки нам потом пригодятся в процессе докупать себе какое-нибудь лучшее обмундирование. Карты не воспользоваться, похоже, функция отслеживания пока не работает. Рейтон, вызывает урса. Рейтон, вызывай, вызывай Турса. Молчание. Нужно срочно добраться до башни Светоча. Пойдем, пойдем. Медать нельзя, давай, давай ускоримся с тобой. Раз. Полезли обратно наверх. Так, тут не получилось. Давай попробуем. Так вот. Отличненько. Очень хорошо он справляется со своей рукой. Да, мы можем обратно вот таким вот образом взбираться. Так, пошли-ка, пошли-ка. Вот это место. Вот это место, где, собственно, и надо запрыгнуть. Пойдем-ка. Ох ты, кто это на меня нацелился? Это дрон. А ну иди сюда, мелкий паразит. Сейчас мы посмотрим, из чего ты сделал. Выдержишь ли ты мои удары? Ни хрена не выдержит, конечно же. Куда ему до моей ручищи? Так, идем дальше. Бум, меню статуса. Нажмите P, чтобы открыть информацию о персонаже в буме и уточнить информацию о ваших э, особых способностях. Так, ну что ж, открываем и смотрим. Видно, что кулак, чтобы выбрать... Так, нажмите выбрать, вверх. Ага, а, я понял, да-да-да. Нажмите QE, чтобы переключаться. Так, один из компонентов старой силовой брони Рейтена, восстановленный умелыми раб лапами Урса. Так, это я понял. Так, так, так. Тут можно посмотреть о каждой способности в целом. Нажмите SPS, держась за стену, чтобы выполнить еще один прыжок. Это мы уже изучили. Так, дальше Накуна едет у нас по а, вкладочкам по другим. Комендантский час какой-то. А, это задание у нас здесь, да, есть задание. Карту пока открыть нельзя, потому что мы еще на этапе обучения находимся. Так, ну и тут у нас про бум рассказывают. Тут у нас игровые настроечки. И, в принципе, все. Ну, я думаю, всю информацию необходимую мы получили. Выдвигаемся дальше. Надо спасать нашего друга. Так. Ой-ой-ой-ой, как здесь сложно. Смотри, что происходит, а. Так, есть такое дело. Попали в меня, попали разочек в меня. А ну, иди сюда, ты жалкий паразит. Опять меня попадают, а несколько выстрелов я уже пропустил Так, ну-ка, иди-ка ты сюда теперь Да что ж такое, от каждого по удару я уже пропустил Нашего персонажа так надолго не хватит, мы скоро сольемся А иди сюда, давайте добьем уже этого типа Так, нам, нам, нам, мне кажется, надо попробовать посмотреть, что у нас там, на той стороне Потому что тут скрытых мест очень много в этой игре И нужно следить за всеми такими местами Так, туда мы пойти не сможем, пройти Так, так, так, так что все правильно, движемся мы в этом направлении, в сторону, в другую Пойдем-ка сходим, посмотрим, что нас там ждет дальше Так Пока что чисто, никого нет Прогулочка у нас, друзья, по городу По локациям, по здешним Как же здесь хорошо, красиво, своя атмосфера Так, кто это такой? Смотрите, новый враг, походу Что он творит? Смотрите, а Нападает Это нападение Против правил так крутиться, а ну успокойся Волчок Так, это что такое за значок? Подсвечен красным снизу, значит это какая-то особая местность. Ну-ка, давай-ка попрыгаем. Что, движемся дальше. бочки! Нехило так, нехило. Меня просадили. Ты смотри, чего? У нас же хпшечка у нас уменьшается. Вы мне дадите? Нет, подзарядиться-то хпшечка где есть, нет? Пока что что-то я не, нах не нахожу. Ну, будем сейчас искать. Так, здесь что у нас такое? Давай-ка посмотрим. Скрытая нычка. Что-то мы взяли, какое-то зерно получено. Что интересно, оно дает это зерно, я не вижу. Но вот у нас там ну, внизу они копятся. Да, денежки можно вон там вот внизу посмотреть. И также вот эти зерна. Я не знаю, для чего они пока нужны, но будем пробовать тестировать. Так, и что мы спустились? Куда нам сейчас? Подожди, подожди. Возможно, это зерно где-то можно применить. Что-то в этом роде. Нет? Вот на этой, например, платформе, скажем. Нет, нельзя здесь это применить, все дело. Ах, выше надо еще. Пойдем повыше поднимемся. Видимо, мы что-то открыли. Или же мне показалось? Не, по-моему, так здесь и было Так, поднимаемся еще выше Мне нужно найти какую-нибудь скрытую нычку Говорить, привет Эй, дружище, посмотри, как, как прекрасна сегодня луна С кем-то даже можно поболтать Я так понимаю, мы говорим с кем-то за дверью Но, как такового там никого нет Так, ну что, идем дальше Нас ждут еще испытания Блин, я что-то не помню, какую я сложность выбрал Во! Вот оно здоровье Есть такое дело, капсулу со здоровьем мы подняли И идем дальше так, вот там, кстати, внизу тоже что-то есть. Это что такое у нас? Восстановление. Восточные новости мы взяли. Так, что за новости? Где их можно прочитать? Восточные новости. Пилотный выпуск Восточных Вестей. Издание Восточные Вести не выступает в поддержку кого-то конкретного. Издание Восточной Вести доносит а, до своей аудитории правду. Да, мы идем дальше. Так, что у нас тут такое внизу? Тоже можно сюда зайти. Так, а мы пойдем, друзья мои дорогие, ниже. Так, туда нам пройти нельзя. Пойдемте тогда поверху. Ох, какой город, смотрите, у нас на фоне. Собачьих патрулей стало больше. Значит, башня Светоча уже где-то близко. Я понял тебя. Так, надо было его наказать как следует. А ну-ка, иди отсюда. Кстати, да, можно на шифт быстренько подбираться к своему врагу, если что. Такая фишечка имеется. Ой-ой-ой-ой, какая у тебя здоровенная пушечка. А ну-ка, иди сюда. А ну-ка, давай-ка мы тебя сейчас закинем в дрона. Не попал в дрона я. Очень плохо, на, отлично Желательно обшаривать убитых врагов, чтобы мы получили немножко с этого опыта Так, так, я так понимаю, нам сейчас надо вниз прогуляться, или же туда надо прогуляться Давайте попробуем вниз, опа, здорово на получив бубен и Еще немножечко Ушел, вообще улетел куда-то вниз Так, тут и можно и вниз, я так понимаю, прыгнуть Пойдем, посмотрим Ой-ой-ой-ой-ой, как же я его не заметил У них, кстати, удары вот у этих вот жесткие очень очень жесткие ударчики у этих типов. Так, получай, цыпа. Получай, петушар, это недоделанное. Отлично. Разобрались с петушком. Идем дальше. Ох, здоровье. Экстракт 3. Хорошо мы так сейчас восстановили свое здоровье. Очень хорошо прям, ага, дверь открываем Да, взаимодействие с миром здесь у нас присутствует Как видите, рычаги всякие, кнопочки нажимаем Да, открываем уровни, подуровни и так далее Нужно смотреть всегда в оба Чтобы не пропустить ту или иную награду какую-то особенную Которая где-то у нас спряталась Так, давайте попробуем наверх сейчас сходим Потому что мне кажется, что-то нет, не получается наверх Значит, идем вперед Идем вперед и не расстраиваемся Ведь море приключений нас ждет Так, кто у нас здесь? Никого Это хорошо, так, идем дальше так, а если туда вот наверх сходить? Ага, вот я так понимаю, вот эта дверь, это какая-то секретная нычка. Здорово. Hey, что ты такой? Кто такой? Атлас, это же Рей! Вышел в комендантский час воздухом подышать, да? Earth, я слышал, что Урса арестовали, и ты с этой большой штуковиной на спине собираешься его спасти? You ты, как всегда, держишь ушки на макушке. Okay. Я, I'm я иду в башню Светоча, покажи so мне кратчайший путь до нее. Ты не привык ходить вокруг да около. Снаружи башни светоча есть вентиляционное отверстие. Добраться до него можно, пролетев по ветру. И как я это сделаю? Этот радиопередатчик Урса сделал. Дай-ка взглянуть, Рэй. Ну-ка, ну-ка. Давай-ка разберись-ка, технарь. Готово. Я сам скопировал эту карту. Эта информация не на продажу. Но ты спас мне жизнь, я бы хотел тебя отблагодарить. Мне карту загрузили, Я да? Сдается мне, ты помогал Урсу ур. доработать функцию слежения у радиопередатчика. Ха-ха, ты раскрыл наш секрет. Еще наша организация захватила терминал железных псов. Рэй, используй этот терминал. Терминал, давай попробуем. Что за терминал? Ну-ка, давай посмотрим. Использовать. Ремонт. Разблокировать навык. Во как. О, смотри, помыли меня, побрили сразу же, да, меня привели в порядок. Давай-ка еще раз используем. Это мы отремонтировались. Так, разблокировать навык. Какой еще навык? Ну, давай, не работает. Опачки, смотрите, можно, кстати, навыки разблокировать. Казнь. Апперкот. Испарение. Вихревой удар. Так, а что мы сделаем-то? На что мне вообще хватает? Выбирать, кстати, можно не из всех. Я не вижу, чтобы можно было какие-то очки на это тратить. Но пока... Ой, ой ой ой ой испарение получено. Подожди. На что выбрать-то? А, тут можно по... тут можно подробно посмотреть. Да, и стоимость, смотрите, указана у нас в этих мом... в монетках. 100 монет у нас имеется для того или иного улучшения. А перкод, давайте посмотрим. В плюс G одновременно, чтобы подбросить противника в воздух и нанести большой урон. Испарение... Нажмите по очереди JJK, то есть тут команда есть, да, чтобы бросить противника на землю мощным а, ударом, также нанести ему средний урон. Вот это, кстати, хорошо. Вихревой удар. Так, так, так, так, 200 стоит, но нам на это не хватит, поэтому, ага, вот казнь. Любая атака, наносящая врагу много урона, с некоторой вероятностью ослабляет его. Подойдите к ослабленному врагу и нажмите для казни. А, любая атака, понятно. Вот это, кстати, лучше всего сделать. Да, казнь плюс. Давайте вот это вот разблокируем. Что-то я немножко не догоняю в этом терминале тогда. Ну, ладненько, давайте попробуем еще разок. Так, мне надо вернуться назад. Подожди-ка. Я здесь кое-что не проверил, мне так показалось. Я вот туда, по-моему, не ходил еще. Ох ты ж, ох ты ж как хорошо. Так, здорово. Ну-ка, давай пробуем. Не понял, я сработала или нет мое улучшение. Так, денежки. Копилка, выбивай давай денежки все мои. Ну что ж, друзья, вот такая вот игрушечка под названием «Фист». Очень такая интересная метроидвания, которая заставит тебя погрузиться в геймплейчик на несколько бодрых часиков, да, и провести в ней время. Да, вот таким вот образом мы ходим, лупцуем здесь налево и направо всех попавшихся, в на, а, как говорится, к нам врагов и спасаем своих друзей. Наконец-то мне, мне дали карту, и вот она, друзья. Да, вот, кстати, там сзади я а, не прошел до конца. Очень интересно она тут выглядит в стиле Каких-то ретро-игрушек времен 90-х годов вообще Вот, кстати, да, я назад бы сходил все-таки И проверил там как следует все, потому что Вперед мне еще идти надо будет Очень-очень долго и а, далеко Ну и в такого рода приключений в этой игрушечке еще будет достаточно а, много Ну что ж, от братишки Скретча Эта игра получает 8 из 10 возможных баллов В данном а, жанре Да, игрушечка очень интересная, игрушечка сочная Совершенно новая, вышла она совсем недавно Да, всем, всем любит любительным жанра, конечно же, я рекомендую в нее поиграть. Ну, а что ты думаешь по поводу игрушечки Fist? Пожалуйста, напиши мне свое мнение в комментариях, и мы с тобой непременно это дело обсудим. Ну, а для того, чтобы братишка Scratchи дальше продолжал играть в Fist, давай наберем на это видео хотя бы 100 лайкосиков, и братишка Scratch исполнит обещанное. Ну, что ж, играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся, и услышимся, пока-пока!